А вот у нас огурцы в бочках, очень удобно, то что они вот свисают, чистенькие Все и удобно собирать и можно даже и не мыть. Вот тоже, вот здесь получается большие, большая часть бочки наполнена компостом, травой всякой. Сверху только земелькой присыпали и все, посадили огурцы через три года можно бочку переворачивать вот такая же тоже там где-то вот столько травы то есть практически вся бочка в траве и сверху земельки маленько Это вот огурцы частенькие висят растут еще и вот экспериментальная маленький бочок тоже можно сделать принцип такой же тоже трава маленькая земли очень удобно.